Привет, с вами Артём! И я был действительно удивлен, однако пользователи мобильного приложения ВКонтакте для iPhone и iPad до сих пор не знали о подобной функции. Нет, конечно, некоторые из них, естественно, были осведомлены о том, что она присутствует в стандартном клиенте на их устройствах, но кому я не рассказывал, своим друзьям, знакомым, до да чего уж там греха таить. Я и сам относительно недавно узнал только об этой фишке и всем мне говорили «Вау, мы в шоке!». И знаете, я решил поделиться с вами вот этой вот штуковиной, потому что она реально классная. И сегодня в этом ролике мы поговорим с вами о том, как сделать возможным опцию переключения между двумя аккаунтами в стандартном клиенте ВКонтакте на iOS практически всех версий. Поехали! Первое, что нам необходимо для проделывания данной процедуры, это убедиться в том, что на нашем устройстве установлена самая последняя, ну или хотя бы актуальная для данной операционной системы версия мобильного приложения ВКонтакте. Если же у вас установлена какая-то царская билиберда или что-то в этом роде, то сносим ее и ставим нормальное, стабильное рабочее приложение от официальных разработчиков. Далее мы проделываем действие с первой учетной записью, а точнее нам необходимо, чтобы наше устройство, или если быть еще чуточку точнее, Safari запомнило логин и пароль от первой странички. Для этого мы запускаем стандартный браузер Safari на нашем устройстве и после этого в поисковой строчке пишем vk.com Затем заполняем два свободных поля, логин и пароль, и после этого у нас вылезает диалоговое окошко, в котором устройство предлагает сохранить наши данные для того, чтобы выполнять вход впоследствии, если мы вдруг вышли, либо же на другом устройстве, то все у нас будет работать без каких-либо проблем. Окей, то в таком случае мы соглашаемся, и для проделывания данной процедуры, которую я описал ранее, но ну, это действие просто неотъемлемо. Затем, как несложно догадаться, мы выполняем ту же самую процедуру по воду логины и пароли и его запоминание на устройство, но уже со второй страничкой от ВКонтакте. Проделываем все то же самое, что мы делали прямо сейчас, запоминаем пароль, и все, после этого вы можете либо оставить учетную запись в Safari открытой, либо же выйти, ну, если у вас, например, родители шарятся по вашему устройству, заходят в браузер, типа тата, та, историю смотрят и так далее и тому подобное. На iPad интересно это работает. После того, как наше устройство сохранило аккаунты от двух страничек в социальной сети ВКонтакте, аккаунта двух страничек неважно все что нам необходимо сделать дальше для того чтобы совершать быстрое переключение это перейти в непосредственно наш стандартный клиент на нашем iphone либо же ipad после мы выбираем одну из двух полей логин либо же пароль и после этого у нас появляется строчка где висит небольшой ключик мы его выбираем далее у нас предлагается вот эта самая вкладочка с сохраненными паролями и логинами мы выбираем одну из двух позиций и после этого выполняем вход все на айфонах я не знаю почему то эта схема работает гораздо быстрее то есть если мы выполнили вход в один и в другой аккаунт то есть по очередности и после этого выходим то у нас появляется сразу же небольшое диалоговое окошечко где мы можем беспрепятственно и гораздо быстрее чем например на моем айпад мини третьего поколения выбрать переключение между двумя аккаунтами я не знаю с чем это связано но факт остается фактом поэтому пользователям айфона вот такой вот бонус Разработчики данного клиента преподнесли, но а пользователям iPad выполняют все то же самое, но чуть-чуть помедленнее. Вот такая история. Большое спасибо за просмотр данного ролика, надеюсь, что он вам действительно понравился. И не переключайтесь, чтобы оставаться в курсе самых последних интересных новостей из мира Apple и технологий. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!